Доброе утро, друзья, доброе утро, доброе утро, как меня видно, как меня слышно, давайте мы все с вами сейчас, наверное, поставим плюсики, да-да-да-да-да-да-да, ага, замечательно, ой, Леннадий Страх, с ума сойти, кого я вижу, сколько лет, сколько зим, уже лет пять, наверное, назад мы уже встречались, нет, не 5, 4 года назад, да, в Москве. Ага, очень интересно. Я вообще увидел несколько людей, которых я даже не ожидал увидеть. Вот насколько автоклуб расширяется и насколько автоклуб растет, меня это просто... Поражает. Да, я вижу, что у всех все хорошо, я вижу, что качество звука высокое, вы молодцы, быстро реагируете, спасибо огромное, да, очень рад, тем более, что в Москве у меня сейчас будут тоже опять интересные проекты 15 января, у меня интересное выступление, поэтому можете присоединяться, если вам это интересно. Ну что дорогие мои друзья ну что давайте наверное общаться давайте наверное работать у нас с вами сегодня тема волшебные звонки мы с вами продолжаем эту тему потому что вчера мы ее начали и мы узнали много интересного да давайте вспоминать так вот здесь кстати к сожалению, навигация по слайдам не столь удобна, как в той комнате, где я привык, потому что там есть другие функции, но я буду справляться, буду стараться для вас. Смотрите, мы выяснили с вами, что рекрутинг – это навык, да, то есть это может освоить любые желающие как вождение автомобиля, никаких проблем, то есть вы это можете, вы это можете, сто процентов. Мы с вами выяснили, что существует несколько каналов поиска кандидатов в ваш бизнес, да? и я рекомендую работать на самом деле всего-навсего тремя основными: это теплый рынок, то есть знакомые холодный рынок, это новые знакомые, когда мы знакомимся с людьми, да? и рекомендации это когда мы целенаправленно берем номера телефонов у людей, чтобы их прозвонить и пригласить в свой бизнес. Мы с вами выяснили, что в любом случае нужно пользоваться звонками. В любом случае нужно делать звонок. Да? Я в последнее время даже вплоть до того дошел, друзья, что я звонки не делаю. Я сейчас назначаю людей при помощи голосовых сообщений вообще. А, то есть я прям голосовыми в WhatsApp. Но, но смотрите, не имеет значения. Голосовыми вы приглашаете, приглашаете человека или звонком. Это не важно. В Москве Москва практически уже перешла полностью на WhatsApp, да, то есть уже а, фактически полностью для а, тексты и голосовые сообщения. А, но, но, но, но, но, но, дорогие мои, звонки имеют а, большое значение до сих пор, и принципы, которые мы будем применять и в WhatsApp, и при звонках, они абсолютно одинаковые. Это нужно понимать. А, да, кстати, маленькая а, ремарка по поводу краснодарцев. У меня 8 января я выступаю в Краснодаре. Если я вам там нужен, если вы хотите живой тренинг для того, чтобы взбодриться, на Новый год уже настроиться на работу, можете тоже через а, автоклуб со мной выходить на связь. Если я вам интересен, если нужно, я к вашим услугам. Давайте договариваться, давайте работать. Может быть, вдохновлю, может быть, помогу, может быть, тему для вас интересную какую-то да поэтому вижу краснодарцев много да очень много поэтому в краснодаре буду в любом случае может быть было бы хорошо поработать нам возвращаемся к звоночкам к нашим друзья возвращаемся обратно к звонкам да а из чего состоит звонок давайте вспомним да из чего состоит звонок звонок состоит из приветствия представления вопроса о времени растопки льда интриги в скобках комплимента назначения встречи и завершение разговора и причем обратить внимание друзья мы вчера успели разобрать первую половину даже а, не до конца потому что у нас растопка льда мы остановились посередине растопки льда мы разобрали что такое приветствие и там очень важно улыбаться улыбаться зубами сушим зубы здравствуйте и мы выяснили, что улыбку слышно. Мы с вами узнали, что очень важно представляться, потому что это вопрос этикета. Мы с вами узнали, что очень важно спрашивать про время, если у человека время, потому что если мы не спрашиваем у него про время, мы можем вклиниться в неудобный для него момент и вызвать у него напряжение, раздражение. И кроме того, друзья, мы узнали, что такое открытые вопросы и растопка льда. Мы с вами тренировались вчера топить вот эту вот стеночку из льда между нами и кандидатом, мы с вами это научились делать, мы с вами потренировались, мы с вами это сделали, и поэтому у меня к вам, друзья, сейчас огромная просьба будет вы сейчас поднимаете свои дорогие мои записи смотрите все идете к зеркалу и отрабатываете материал на практике у зеркала как в прошлый раз сразу начинаем с практики сразу окунаемся с головы в материал приношу извинения перед всеми кого вчера не было но это важно, да это важно вот именно с этого для основной части группы это очень важно поэтому Начинаем, прогоняем материал вчерашний на практике, именно берем вот так вот руку, да, или трубочку телефона, берем и изображаем звонок, и первые четыре пункта отрабатываем 2 три раза. Поехали, тренируемся, отработка, я вам даю на это, ну полторы-две минутки полторы минутки для чего нам это нужно чтобы влиться опять в вчерашний материал и быстрее пойти дальше поехали работаем две минутки три минутки до да, работаем с материалом поехали друзья у кого получилось поставьте пожалуйста циферку 4 кто первые четыре пункта отработал у зеркала лист напарником? Ага, молодцы, молодцы, молодцы, молодцы, молодцы, молодцы. Крутые. Рада у зеркала. Привет, рада. Скоро буду у вас. Скоро буду у вас. А, уже 28-го прилетаю. Да, привет, привет, привет, Рада. А, раду тоже знаю, сколько уже. Года два, наверно раду уже знаю. С ума сойти, еще до, не до авто, параллельно с автоклубом познакомился, да, чуть раньше даже, чем с автоклубом, с радой познакомился, как интересно. А, ну что, дорогие мои, ну что, дорогие мои, а, идем дальше, идем дальше. А, у нас с вами четыре пункта, они стали понятны, но нам нужно с вами вернуться к растопке льда, да, потому что мы на ней остановились, и я... Кстати, друзья мои, друзья мои, у меня для вас... Такие крутые новости сегодня будут. Ну-ка, поставьте-ки циферочку 5. Кто любит крутые новости? Кто любит крутые новости? Кто любит классные новости? Кто любит позитив? Ага, ну для вас сегодня он будет приготовлен, дорогие мои. Я вас с этим поздравляю. Да, мы для вас кое-что приготовили. Настраивайтесь, ждите, готовьтесь. Да-да-да-да-да. Все, в самом конце, после домашнего задания, я вам сегодня дам домашнее задание обязательно, а у кого-то я буду его проверять, у кого-то я буду проверять, с кем-то мы будем обсуждать обратную связь, не со всеми, я с 300 компьютерами не справлюсь, вы уж меня простите, я не такой крутой, насколько э, выгляжу, я не могу 300 человек домашнее задание проверить никак, нет, могу, конечно, за разумные деньги, но э, это будет стоить дорого. Это будут неразумные деньги. Поэтому, друзья, да, вот именно, что еще у одного компьютера по 25-30 по человек, тут как бы, да, точно я не справлюсь. Но домашнее задание будет дано сегодня, так что настраивайтесь всего выполнять. А после домашнего задания будет крутая новость, друзья. Будет крутая новость. Но давайте перед тем, как вы узнаете самую крутую новость сегодняшнюю, потому что стартует кое-что очень интересное. Перед этим я, дорогие мои, вам расскажу про растопку льда кое-какие секреты. И мы пойдем это отрабатывать снова. Смотрите, какие секреты есть в растопке льда, чтобы она становилась еще эффективнее. Смотрите, мы поняли, что это пять открытых вопросов. Как настроение? Чем занимаешься? Ты сейчас где? Производный вопрос и объединяющий вопрос. Пять вопросов. Но нам в ростоке льда можно использовать еще дополнительно пять дополнительных инструментов. И мы о них давайте сегодня поговорим. Первый инструмент называется Вербализация. Что такое вербализация? Рассказываю. Это так называемое эхо. Что такое эхо? Объясняю. Все слова, которые произносит собеседник, можно возвращать ему обратно эхом. Давайте я вам покажу сейчас, как это делается. Это очень простая и очень эффективная технология. Она реально крутая. Итак, друзья, проверяем. Смотрим, как работает эхо. Дзендин. Я с самого начала звонок начинаю, разыгрываю сценку на ваших глазах, чтобы вы поняли, как я это делаю. Дзендин. Алло, а, а, здравствуйте. Это а, Мариванна? Да, это Мариванна. А, Мариванна, это Станислав. А, я учился у вас в школе. Вы были учительницей а, математики у нас в, в классе. Помните меня? Ой, да, Стас, какой Стас? Ну, э э-класс, -э -э помните, экономический. А, да, да, да, да, да, санников, наверное. Да, да, Мариванна, совершенно верно, санников. Да, Мариванна, пара минуточек есть сейчас пообщаться. Да, да, конечно, Стасик, как дела? Мариванна, все замечательно. А, да, вот, мне больше интересно узнать, как ваше настроение сегодня. Ой, хорошее настроение, замечательно. Мария Ивановна, чем вы сейчас заняты, если не секрет? Ой, Стас, ты знаешь, я сейчас вот в школе проверяю тетрадки. Проверяйте тетрадки? Да, ну вот сейчас вот у меня классное руководство. А, у вас классное руководство. Да, я сейчас вот веду шестой класс вот, и еще у меня там несколько классов, которые вот я не классно руководитель, просто им преподаю. А, просто преподаю Понял, мариванна Иванна. Мари а в какой вы школе сейчас э, работаете? Ну, я все в той же, в 13 школе. В 13 школе, да, за Свиягой. Да, за Свиягой. Вот, а ты как у тебя дела? Ой, у меня все хорошо, мариванна Иванна. Я таким интересным делом сейчас занимаюсь. У меня сейчас такое, прям такое интересное. Кстати, Мария Ивановна, а как Валентина Никифоровна поживает? Ой, Валентина Никифоровна хорошо поживает, у нее все замечательно. У нее внук родился? Внук родился. Да, уже третий. Третий внук уже. Да, третий внук. А как у нас м, э, э, Сергей Леонидович? Ой, Сергей Леонидович уволился. Уволился. М, понял. А что у него вообще, почему уволился, с чего? Да ты знаешь, он каким-то бизнесом занялся, и в общем, ушел вообще со школы, сейчас ездит на какие-то семинары и чему-то обучаются. А семинары обучаются. Да, я там ничего не понимаю, но вот так вот, в общем. Понял, понял вас, Марья Ивановна. Смотрите, обратите внимание, я постоянно повторял ее слова, возвращал ей их эхом. Это очень важно, потому что когда человек слышит свои слова, причем в похожей интонации, в этот момент его подсознание срабатывает и говорит ему «Твой собеседник такой же, как ты». «Твой собеседник такой же, как ты». Твой собеседник такой же, как ты. Когда э, подсознание вашего собеседника ему сигнализирует о том, что вы на него похожи, вероятность заключения сделки резко повышается. Поэтому, дорогие коллеги, вербализация – это настолько же просто, насколько же это и эффективно. И если вы будете просто-напросто во время разговора, во время вопросов задавать на вопросы, слушать ответы и возвращать ответы собеседника ему обратно, но эффективность ваших заключений сделок, э, заключений сделок да, резко повышается, резко повышается. Всего лишь это мелочь. Насколько это круто работает. Вот это называется вербализация. Далее вы используете еще одну технологию. Эта технология звучит так. Расскажите поподробнее. Например, О, Мария Ивановна, вы ведете сейчас 6 класс. Расскажите поподробнее, как сейчас ученики. Или «О, Марья Ивановна, Сергей Леонидович уволился? Расскажите поподробнее, чего он уволился? Он же такой фанат был». Когда вы даете человеку фразу «расскажите поподробнее», вы как бы передаете ему пальму первенства в диалоге. Вы даете ему возможность выговориться, и большинство ваших собеседников начнут этой возможностью, естественно, дорогие мои, пользоваться. Именно по этой причине всегда старайтесь говорит две фразы расскажи поподробнее и мне просто интересно кстати, имейте в виду, если а, звонок а, холодный такой, ну скажем так контакт холодный, ну то есть проще говоря человек, которому вы звоните он не такой близкий, как например была мне Мария Ивановна. то есть она меня не, не выращивала, да, или он меня не выращивал, допустим, да, в школе, то есть недавно познакомились и задавать вопрос, например, чем вы сейчас занимаетесь, вы сейчас где, как настроение, не так удобно, не так комфортно, то у меня для вас, друзья, есть отличная новость. Если вы начинаете разговор, э, вопрос с фразой «мне просто интересно», это выглядит естественно, например, смотрите, Показываю вам второй кейс, второй случай. Кейс – это по-английски ситуация. Сейчас это модно в бизнес-среде пользоваться заимствованиями из английского языка, но английский язык – это международный язык, естественно, весь мир пользуется. Если вы английского языка до сих пор не знаете, то вы реально жестко отстаете уже, потому что через лет десять не знать английский язык будет просто… Ну, неприлично, ну то есть, это, это просто вопро вопрос э, современности. То есть, э, русский язык как бы как бы нам грустно это не было, э, русский язык, э, ну, и китайский язык нет, он не, не будет языком и нормы по одной простой причине, что э, будет доминировать только один язык. Китайский не сможет никогда охватить планету Земля по двум причинам. Две причины, почему китайский нет. Это лирическое отступление, чтобы вы понимали, что будет дальше. Китайский язык слишком сложный. Английский так широко распространился, потому что это очень простой язык. Там нет ничего сложного, там ни падежей нет никаких, там э, в английском языке э, всего два артикля, э и в, и все, да. Вы итальянский язык он, попробуйте, поучите, да, и он уч, учится очень легко, вот. В английском языке ничего сложного нет. А китайский, я когда в ГИМО поступил на первый курс, да, магистратуру, нам сказали, у нас две кафедры, которые... Французский сложнее, Французский сложнее, чем итальянский, потому что в итальянском есть одно простое э, условие. В итальянском есть одна простота очень хорошая, это произношение, это фонетика. А фра во французском попробуй эту фонетику, выучи их вот эти вот, э, вот эти вот... Это для русского человека намного сложнее, чем итальянский. В итальянском звуки практически все одинаковые с русским языком, там меняется там всего два звука, которые реально у нас в языке нет. Но это ладно. Подожди. Подождите, я про китайский закончу, чтобы вы в иллюзиях не плавали. Да? Вот. Вторая причина, почему китайский никогда не будет распространяться так, как английский, потому что запомните, друзья, распространяется тот язык, на котором технологии где компьютеры изобрели правильно, в Америке, где телефоны изобрели правильно, в Америке, где интернет изобрели правильно, в Америке. Нравится вам Америка, не нравится, кто вас спрашивал, как говорится, да, это, не, это вас никто не спрашивает. Все изобрели в Америке, а потом, поэтому, раз все изобрели в Америке, значит, что будет на английском языке. Все, точка. Ничего, ничего, ни, вот вы, вы ничего с этим сделать не можете. Вы можете только этому подчиниться. Поэтому учите английский язык. Немедленно, если вы достигнете или забыли. Это мой вам совет. Вложите деньги. Я в итальянский язык уже кучу денег вложил. Я итали... английский хорошо знаю, а итальянский вот сейчас прокачиваю. Я сейчас языки, Я потом турецким буду заниматься. Потому что турецкий язык изучаешь, умничка Анна, молодец. Турецкий язык изучаешь, сразу же там порядка 15 языков выучишь. Азербайджанский, узбекский, татарский и так далее. Там группа целых языков, да. Но это ладно, отвлеклись, возвращаемся обратно. Это, кстати, важный вопрос, знаете, почему? Для образователя. Я все-таки, друзья, поймите, я профессионал в сфере образования. Я занимаюсь педагогикой. И поэтому языковой вопрос, в данном случае это важно, да. И языковой вопрос для вашего развития, это принципиально важно. Запомните, друзья, люди идут за теми, кто развивается быстрее их. Люди идут за теми, кто развивается быстрее их. Если вы, развив... Если вы быстрее их пользуетесь хорошими нормальными телефонами, Посмотрите, пожалуйста, на господь шелконоговых да, то есть и, и на отца, и на сына. Это люди, которые пользуются всеми современными технологиями. У них навороченные телефоны, у них хорошие макбуки, у них хорошая техника. То есть, я сейчас сижу тоже за макбуком, потому что я вот за старую технику, за Windows, я даже садиться не хочу, у меня сразу тошнота поступает в глотке. Вот, то есть, это как бы, да, посмотрите на лидеров на своих, да, они вам пример хороший показывают. Подтягивайте уровень, берите хорошую технику, пользуйтесь. WhatsApp пользуйтесь WhatsApp, пользуйтесь вайперами, Телеграмами, пользуйтесь ВКонтакте, Facebook, пользуйтесь всем современным, что происходит. И люди за вами потянутся, они же это быстро, быстро оценивают, они это видят, понимаете? Они на это обращают внимание, не думают, что они такие слепые, тупые. Все люди это чувствуют, как вот, знаете, вот прям чутьем. Поэтому обязательно этим пользуйтесь. Учите языки, учите компьютерную грамоту, учите быстро чтение, развивайтесь, развивайтесь, развивайтесь. Компания Автоклуб. Она хочет, чтобы вы развивались. Она ждет от вас развития. Конечно, конечно. Вот, поэтому, друзья, возвращаемся обратно к материалу. Да, мне просто интересно. Расскажите поподробнее, мне просто интересно. Да, везде сейчас технологии пруд, прям надо успевать только догонять. Даже я я торможу, ребят. Вы не думаете, что я вам там с высоты птичьего, что-то пытаюсь объяснить. Не, не, я тоже иногда сижу такой и думаю, господи, а что с этим делать-то? Поверьте мне, как бы тут так все быстро происходит, что мама не горюет. Вот, так вот, друзья, идем дальше. Идем дальше. Две крутых фразы, расскажите поподробнее, и мне просто интересно, Да. Пятый пункт, обратите на него внимание, 70 на 30, 70 на 30, что это такое? 70% слушаем, а 30% говорим, то есть мы не только слушаем, мы не только задаем вопросы, потому что, если мы будем только задавать вопросы, если мы будем только слушать собеседника, то это будет выглядеть как допрос. Нам это не нужно. Нам нужно, чтобы собеседник чувствовал, что между нами происходит диалог. А диалог это обмен. Поэтому, друзья, нам нужно говорить 30%, 70% слушать. Поэтому добавляйте что-то от себя, какое-то бла-бла-бла. Обязательно. Помните об этом, поставьте восклицательный знак около этого пункта, пожалуйста. И, наконец,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 Давайте я вам еще разочек покажу, уже используя все технологии, кроме э, вербализации и открытых вопросов. Остальные четыре технологии я вам тоже показываю. Смотрите, другой кейс берем, другой случай, другой пример. Итак, друзья, поехали. Сейчас я вам покажу, да. Другую технологию, дополнительные технологии. Дзинь -дзинь. А, алло, Алло, здравствуйте. А, это Марина. Да, это Марина. А, Марина, здравствуйте, это Слав, мы с вами познакомились в поезде, помните, вы мне еще рассказывали, что вы кузнецы, занимаетесь копкой, ехали с вами в Москву из Казани, помните? Ну да, помню, конечно. А, Марина, скажите, пожалуйста, есть сейчас парочка минут пообщаться со мной? Ну да, парочка минут найдется, Стас. Отлично, Марин. Вы знаете, наша встреча мне так понравилась, наше знакомство мне так понравилось, что мне очень захотелось с вами пообщаться. И вот мне просто интересно, как ваше настроение сегодня? Расскажите, поделитесь. Хорошее настроение. Марин, расскажите поподробнее, как вы вообще стали ковкой-то заниматься? И кузнецом стали для женщин это редкая профессия. Ой, Стас! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, это было сто лет в обед, траливали кошки потому что потому все кончается на «у». Понял, все кончается на «у». Да, Стас, все кончается на У. Понял, Марин. Слушайте, а вы вообще, если не секрет, мне просто интересно, вы вообще родом из Казани? Нет, Стас, я из Биробиджана. О, а я был в Биробиджане, кстати. Классное место, очень интересное, такой маленький-маленький городок. В, можно сказать, даже в, таком, в лесу прямо находится. Такое интересное место. Так, Дальний Восток, муссонный климат. Да, был я там. Вы были в Биробиджане? Да. Марина, был в Биробиджане. Кстати, а вы как давно переехали, расскажите мне, интересно. Я уже 20 лет здесь в Казани живу. Понял. Кстати, Марина, смотрите. Вот я использовал здесь все абсолютно. И вы этого даже практически не заметили. Сейчас что вы делаете? Вы сейчас снова идете работать в парке или идете к зеркалу, и уже в растопку льда вы запиливаете все пять дополнительных бонусных пунктов в растопке льда, кроме открытых вопросов. Это сложно, ребята. Я не собираюсь от вас требовать, что прям вот вы сразу все, хотя бы какие-то элементы начнете использовать. Просто начните. Если вы начнете, вы постепенно станете мастером переговоров мастером а, убеждения мастером подстройки это очень важно вот это растопка льда казалось бы да вы еще и о бизнесе ничего не сказали а на самом деле самая главная проблема для назначения встречи вы решите именно в процессе растопки льда итак друзья топим лед вместе идем я вам даю на это много времени 4 минуты работаем пробуем до да, четыре минуты отрабатываем а эти шесть пунктов до да, 6 пунктов растопки льда пунктов растопки я вам пишу в чат потому что обычно происходит всегда что то очень интересное. я ухожу с эфира до да, чтобы люди по отрабатывали а куда он девался куда он пропал куда я пропал я вам пропал вам вас не отвлекать вот, вот шесть пунктов, которые на слайде, Сергей. На слайде вы эти шесть пунктов видите. Поехали, работаем. Шесть на простопке. Четыре минуты, я вам даю. Много времени. Тренируемся друг на друге или на зеркале. Как я. Прям включаем ораторское мастерство. Поехали, работаем. А, друзья, ну что ж, кто честно это сделал? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Кто пошел и потренировался реально? Кто это сделал? А... количество назначенных встреч у вас резко вырастет, друзья. Я вам обещаю. Я последние, наверное, лет 11 использую вот эту технологию. 11 лет. Можете себе представить, я работаю по этому алгоритму, по этой схеме. А Мы с вами тем временем, дорогие мои, продолжаем дальше. Мы с вами идем дальше. У нас с вами наконец-таки пятый пункт. Вот мы мы с вами э, растопили лед, да, и мы делаем интригу, смотрите. Мы говорим так, кстати, я ведь звоню тебе не просто так. У меня есть очень. Внимание на меня, друзья. Внимание сейчас. Делаем вместе со мной губки трубочкой на 3-4. 3-4. Очень. Еще раз. Три-четыре вместе со мной. Три-четыре. Очень интересный разговор. Минут на 20. Не по телефону. Я знаю проверенный способ заработать деньги. Знаю тебя как надежного и ответственного человека. Это же так? Отлично. Поэтому сохраним интригу. До встречи. Тебе удобнее завтра в первой или во второй половине дня было бы увидеться. И все, друзья обратите внимание это интрига в скобках комплимент вот это вот да этот текст если вы его говорите без пауз <coughs> если вы его так как я его здесь написал то у вас будут назначаться встречи это проверена практика я уже обучил не одну не один десяток тысяч человек этому тексту и люди говорят «спасибо». Э, интрига. Вот перепишите сейчас, пожалуйста, вот что вам сейчас нужно будет сделать, да? Вам что сейчас нужно будет сделать? Первое вам нужно будет сделать да? – переписать, перепишите, сейчас я вам напишу, перепишите, дальше два-три раза прочтите вслух и… А как вы переписали, Наталья, вы так быстро не могли переписать, рука так быстро не пишет. Не, Елена Филиппова, внимание, при всем моем великом уважении к вам, не сфоткайте, не сфоткайте. Друзья, внимание, дел, вот именно, Наталья, вот я вижу уже, что вы делаете не то, что я вам говорю, не то, что я, Надежда Новокузнец, вы делаете не то, что я вам говорю. Ни в коем случае не делайте скрин, перепишите, еще раз я вам говорю. Друзья, когда вы пишете, вы усваиваете, поймите одну простую вещь, да, когда вы делаете скрины, вы не усваиваете ничего, поэтому, а мне нужно, чтобы вы это усвоили, потому что я жду от вас результаты, прочтите вслух два 3 раза, переписали в тетрадку к себе. Прошли вслух 2-3 раза, пошли к зеркалу и отработали снова 2-3 раза. А, Наталья, повторение, мать учения. А, и отработали в, в, у зеркала, зеркала 2-3 раза. Поехали. На это я вам даю три минуты, этот текст должен отлетать от зубов, просто вот вас ночью вот так вот разбуди, вот такие, О, кстати, я звоню тебе не просто так". Вот до такого автоматизма это должно быть у вас. Даю на это, друзья, вам три минуты, отрабатываем, все, практикуемся, после этого расскажу вам секрет этого текста, как он работает. Это очень важно, вот это реально крутой работающий скрипт, шаблон. Отрабатываем и возвращаемся ко мне, друзья. Три минуты пошли, я время засел. Я ухожу с эфира, а через три минуты вернусь к вам снова, чтобы проверить, как вы это все дело сделали. Работаем. Друзья, друзья, кто отработал интригу у зеркала, признаваясь честной, поставьте циферку 5 в общий час, чтобы я видел, что вы это сделали, что вы огромные молодцы. Ай, вы мои молодцы, ай, вы мои Красавцы и красавицы! Орлы и орлицы! Со, сок, как это Сокола или сок, соколы и соколиты. Прямо просто молодцы! Отлично, так держать. А, Светлана, рад, что вам нравится. Мне тоже очень нравится. Мне тоже очень нравится. Интрига в скобках, комплимент. И обратите внимание, дорогие мои, обратите внимание, Тебе удобнее. Тебе... <смех> Лариса уже прям в живую звонок уже сделала. Молодец. Тебе удобнее завтра в первой или во второй половине дня. смотреть как это нужно правильно произносить. Сейчас вот следите за мной. Это очень важно. Тебе удобнее завтра в первой или во второй половине дня. Тебе удобнее завтра в первой. Или во второй половине дня? Давайте на 3-4 все вместе. Тебе, смотрите, 3-4. Тебе удобнее завтра в первой или во второй половине дня? Друзья, обратите внимание, это очень важный момент. Это очень важно. Это Ренат, браво! Это называется маркировка. Очень важно разделить. Первую и вторую половину дня небольшой паузой, которая позволит человеку понять, какие именно варианты выбора вы ему предлагаете. Потому что многие сетевики, когда приходят в сетевой маркетинг, начинают делать звонки и знают, что нужно вот делать выбор без выбора. Да, это все знают. И они такие. А, тебе заручил мне в первую-вторую половину дня? И человек, он, нет, он не, не понимает, что ему дан выбор. Он не понимает, что ему дан выбор. Елена, я буду отвечать на вопросы тогда, когда дам специальное выделенное время для этого. К сожалению, сейчас идет основной материал, и я в это время не отвлекаюсь на дополнительные вопросы, которые требуют дополнительного внимания. Итак, друзья, это очень важно. Да? Тебе завтра удобнее в первой или во второй половине дня? То есть делаем небольшой пауза называется маркировка это и есть шестой пункт назначения встречи обратите внимание на это коллеги это важно а, ну что вот мы этот момент разобрали с вами запомните друзья есть ошибки которые допускают люди и удивляются почему у них даже этот шаблон не работает первое это делать паузы а, делать паузы а, я вам сейчас показываю, как новички делают паузы, и я вообще поражаюсь, что они удивляются, что у них вообще как бы, к ним люди не приходят на встречу. Смотрите. Кстати, я тебе звоню не просто так, говорят они. У меня есть очень интересный разговор минут на 20, не по телефону. Я знаю проверенный способ заработать деньги. И правильно, ему он сделал паузу, ему человек в этот момент начинает впихивать вопрос. Какой способ? Какие деньги? А мне деньги не нужны. Бла-бла-бла, начиная да, с той стороны трубки. Друзья, не делаем никаких пауз, пожалуйста. Не делаем никаких пауз. Не делаем пауз. Паузы критично опасны. Второе. Мычать и демонстрировать страх. Мычать и демонстрировать сразу, а то, смотрите, кстати, я тебе звоню не просто так, у меня есть очень интересный разговор минут на двадцать не по телефону, я знаю проверенный способ заработать деньги, вот, и все, и, а, о, а. вот это вот, да, рожают в муках, вот если вы будете мычать и рожать в муках это, эти все фразы, они вот так, Алло, кстати, я звоню тебе не просто так. У меня есть очень интересный разговор, минут на двадцать, но не по телефону, и есть проверенный способ заработать деньги. Ты меня сейчас ничего не спрашивай, сохраним эту интригу, до встречи, Я тебя знаю и так далее, поехали, да? Вы делаете с улыбкой, четко, уверенно, как говорилось в одном из литературных произведений, с чувством, с толком, с расстановкой. А, друзья, ни в коем случае не колеблемся, как только мы включаем уверенного на сто процентов в себе человека, как только мы говорим с улыбкой, как только мы говорим красиво, Люди придут просто посмотреть, что мы с вами из себя такое представляем, что это с нами такое случилось. Ребята, девчата, сейчас мы в чате ничего не обсуждаем, потому что это отвлекает других участников, пожалуйста, будьте к этому внимательны. Далее, друзья, не улыбаться. Вот если вы делаете звонки без улыбки, ваша статистика падает. Я об этом на прошлом вебинаре говорил, сегодня повторение мочения. И еще делать мало звонков. Если вы думаете, что вы делаете три звонка в день, и этого достаточно, и вы миллионером станете, запомните, друзья, чтобы стать человеком, которому автоклуб будет платить, допустим, полмиллиона в месяц, 500 тысяч в месяц, а кто хочет стать человеком, которому автоклуб будет платить 500 тысяч рублей в месяц? Кто хочет стать таким человеком? Скажите мне, пожалуйста. Хотите быть такими, да? Ага, я вижу, есть желающие. Друзья, я хочу вам сказать одну важную вещь. А Для того, чтобы стать человеком, которому платят 500 тысяч рублей в месяц, Нужно работать так, как будто вам платят 500 тысяч рублей в месяц. Вы мне что, хотите сказать, что вы будете делать три звонка в день, и это будет та работа, за которую будет кто-то платить 500 тысяч рублей в месяц? Ха-ха-ха-ха! Вот что я вам скажу на это не будут вам платить за три звонка да, э, инвалидских на э, 500 тысяч рублей в месяц. Вот если вы сделаете 33 звонка и будете делать их целый месяц, 30 дней подряд, вот тогда я думаю, что автоклуб начнет задумываться. От этого, друзья, нарабатываем статистику – это бизнес чисел. Это бизнес-чисел. Это бизнес-чисел. Никто вам за три звонка ни в одной компании, ни в автоклубе, ни в любой другой компании 500 тысяч платить в месяц не будет. Если вы, конечно же, супер-мега-лидер, который уже имеет там огромные связи, и может там одним звонком сказать «бум», и у него сразу 5000 человек выросло. Извините, я думаю, что… Здесь таких пока немного, но я надеюсь, что вы такими станете. А чтобы такими стать, надо сначала это завоевать. Надо сначала себя в этот бизнес. Отдайте себя в этот бизнес, в аренду. Просто-напросто сдайте себя в аренду да, и работайте на полную катушку. Вот это вот, друзья, четыре ошибки новичков, которые реально опасны, которые разрушают ваш успех. Я хотел бы, чтобы вы этого не допускали и действовали правильно изначально. Ну что, поехали, да? Ну, здесь так, сейчас я, наверное... Вот, друзья, кстати, да, я сейчас вам покажу еще один крутой элемент, комплимент. Смотрите, как он работает. Когда вы делаете комплимент, обратите внимание. Вы всегда, пожалуйста, коллеги, задавайте вопрос после комплимента. Знаю тебя как надежного, ответственного человека. Это же так. Или знаю тебя, как порядочного и умного человека – это же так. Знаю тебя, как доброго и э, э, заботливого человека – это же так. Знаю тебя, как дисциплинированного и э, очень креативного человека – это же так. Вот, друзья мои, когда вы говорите именно в такой формулировке с вопросом на конце. Э, да, Евгений, Наталья, спасибо огромное. Когда вы, когда вы вот так вот задаете вопрос после комплимента, то ваши комплименты становятся эффективнее, друзья. Поэтому, друзья, что я вас попрошу. Сейчас я даю вам одну минуту, одну минуту, одна минута, да, на то, чтобы отработать комплимент. Ты несколько вариантов с вопросом с вопросом на конце идем отрабатывать угу. я даю вам одну минуту через минуту мы с вами продолжаем поехали работаем друзья спасибо огромное кто отработал комплименты с вопросом на конце поставьте пожалуйста плюсики чтобы я видел что вы большие молодцы и вы работаете правильно вы тренируетесь вырабатываете новые навыки браво друзья вы огромные молодцы с вами приятно иметь дело. Так держать, ну, дорогие мои, я понимаю, что многих интересует, многих интересует, так стас, а как быть, когда я все уже знают, что я сетевым занимаюсь, что мне им говорить, стас, а как быть, если они спрашивают, допустим, это что, сетевуха, что ли у тебя опять какая-то? А, Стас, <смех>, Стас, э, э, кстати, э, а как быть тогда, когда, допустим, они спрашивают, расскажи поподробнее в двух словах. Скажите, пожалуйста, друзья, кому это интересно? Кому это интересно? Дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Кому это интересно? Кто хотел бы узнать ответы на свои вопросы? У кого есть свои вопросы? Кому интересно было бы это узнать? Ай, вы мои молодцы, ай, вы мои маленькие, ай, вы мои замечательные. Вижу, вам было бы это интересно. Но ну, это мы с вами а, разберем, но не со всеми, к сожалению, потому что а, слишком много бесплатно не бывает, я могу вам сказать, да? Однажды за все нужно платить. Я понимаю, конечно, вам нужны эти технологии, но уж простите, я вам сегодня дал стандарт, я вам сегодня дал стандарт хитренький. Я не хитренький, я справедливенький. Я вот это вот, знаете, за это деньги платил. Я за первые два года в сетевом бизнесе, за первые 24 месяца в сетевом бизнесе посетил, внимание, 17 сетевых семинаров. 17 сетевых семинаров. Поэтому, дорогие мои, да, придется и вам где-то немножечко поднапрячься, я поэтому вас сегодня буду сейчас немножко напрягать, но перед этим, конечно же, домашнее задание, да. А перед этим домашнее задание. Запишите, пожалуйста, его обязательно себе в тетрадочке, да, домашнее задание. Во-первых, да, и после домашнего задания я сделаю вам крутое объявление, крутое объявление сделаю. Первое. Потренировать звонок у зеркала дома 10 раз. Потренировать звонок у зеркала дома 10 раз. Если вы потренируете звонок у зеркала дома 10 раз, полностью весь, до назначения встречи. Завершение разговора, как вы понимаете, там все просто. Там уже просто подтверждение, да, ну и как бы и договоренность еще разочек созвониться, подтвердиться с утра на следующий день, да. Друзья, запишите, пожалуйста, звону, встречу, вернее, встречу назначаем на 48 часов. Да, то есть в течение 48 часов ближайших. Если человек говорит, что он в течение 48 часов ближайших не может с нами встретиться, договариваемся о дополнительном созвоне. Встречу назначаем на 48 часов. Далее. Прозвонить 15 новых человек, которым вы еще не звонили по этой методике наверняка 15 новых человек у вас есть потому что мы же вчера выяснили что оказывается вы даже не прозвонили многие своего человека первого в списке контактов в своем телефоне 15 новых человек прозвонить и зафиксировать статистику 15 дробь 7 что означает вы сделали 15 звонков где люди сняли трубку Звонком считается только тот, который люди сняли трубку. Там, где ду-ду-ду-ду, это не звонок. И 7 звонков из 15 вам сказали «да, мы согласны на встречу. Или 5, или 10, я не знаю, у каждого будет своя статистика. да? В общем, семеро, с семерыми вы договорились. И запишите вопросы, которые у вас возникли. Что вас спрашивали люди? какие вы допустили ошибки, какая у вас, что, какие у вас ощущения появились. Вот это все нужно зафиксировать в бумаге. Это называется именно домашнее задание. Друзья, кто за сегодня и завтра берет на себя лидерскую ответственность, берет на себя обязательства и дает слово, Сделать домашнее задание. Поставьте, пожалуйста, давайте семерку, цифру 7 в общий чат. А если вы в группе работаете, в офисах, то поднимите руку, пожалуйста. Ага, ага, классно, молодцы, молодцы, все, вы на пути к успеху, друзья, я вас поздравляю. Правильное решение приняли, так держать. Чемпионы, молодцы, молодцы. Ага, шесть человек подняли руки, я вижу, да. А с плюсиками замечательно.